Добрый день, уважаемые подписчики, на связи Елена Медникова. Сегодня я хотела бы делиться отзывом о закрытом вебинаре, который проходил у нас на днях с нашей командой Smart Money. Во-первых, мне очень нравится командная работа, которая организована в нашем проекте. Вот, то есть Мы всегда находимся на связи, у нас есть чат взаимопомощи, есть также очень много различных инструментов для работы. И я, в принципе, довольна всем, что мне представляет, да, мой проект. Смотрите, во-первых, мы обсуждали да, те моменты, на которых, в принципе, можно зарабатывать, хотя, как вы думаете, что без вложений заработать нельзя. У нас заработать можно с первых дней, и как это сделать, как раз мы эти моменты обсудили с новичками, которые даже еще не оплачивали обучение, да, которые уже получили первые деньги, кто-то уже и 100 долларов заработал на самом минимальном, да, на первом шаге. То есть это очень круто на самом деле. Такие встречи очень полезны. Я очень рада, что Елена Туманова поддерживает с нами отношения и выстраивает наш, ну, нашу командную работу ну, очень как бы, сплоченно. И надеюсь, в будущем, то есть мы обязательно достигнем огромных результатов, и сейчас уже тоже есть результаты, да, которыми тоже буду делиться на YouTube-канале о своих доходах, выкладывать также ролики о том, что у меня дает обучение, то есть буду делиться с вами информацией, то есть я, в принципе, всегда на связи. Была рада поделиться с вами отзывом, надеюсь, что он будет вам полезен, и вы тоже также примите участие, будьте в нашей команде. Всем всего доброго, пока!